Свет с небес и ангел Божий к нам проговорил Ныне в городе Давида Божий Сын рожден в хлеву Так пойдите, посмотрите, поклонитесь там Ему Вместе мы, друзья, прославим Бога и царя, молиться будем и благодарить за то, что Он сошел с небес, чтоб принести благую весть, чтоб зло и смерть навеки победить. Он достоин поклонения, мы склоняемся пред Ним, пусть Он слышит наше пенье. Мы Благодарим. Родился как ягненок Тот маленький ребенок Спасенье счастье нам принес Тебя мы прославляем И жизни доверяем Спаситель наш Иисус Христос Родился как ягненок Тот маленький Редактор